чему научились на моих занятиях? Да. Нет? Занятиях? Так вот забудьте все это. Сейчас самое время слиться. Круто. Все равно я ничему не научился. А я просто приходил пообщаться. А я? Пожрать на халяву. Кстати, ни у кого ничего нет с собой, а? О, глубокий вдох, глубокий. Вдох!